Рье рисует говно. О, здрасте, это я да-да-да, сюда вот именно повешу. Да-да, спасибо, до свидания. Ты меня уважаешь Не совсем. А если Крым отберу или Америку захвачу, уже лучше выпьем за Казахстан и нефть. Ого! И так каждый год. С новым 2021 годом! Привет, Норвегия! О, у тебя новый город, а как он называется? А- Просто, а? Да. Привет, Финлунд. О, привет, Дани. Как тебе мое новое селение? Но называется Атерити Путри Типова Мелата Понятно. Здарова всем. Ну, сначала могу поздравить всех с Новым Годом. Этот год был самым таким нормальным среди всех. Для некоторых он был говном, но для меня нормас. Короче, по ссылке в описании вы можете перейти на одно видео, которое делал, ну, можно сказать, я. Это видео находится на втором канале, и на нем вы можете посмотреть все, все, именно прям все комиксы, которые не вошли по, по разным причинам в мои выпуски. Не вошли вот с 2018 по 2020. Так что переходите, смотрите, получайте удовольствие, которого вряд ли будет. Ну так, чисто, поугорать можете. Ну, спасибо за то, что смотрели видео. Всем удачи, всем пока. И не забудьте подписаться на канал.